Приветствую вас, козерожки! Хочется сегодня посмотреть, что будет у вас происходить в ноябре. Сам по себе месяц ноябрь достаточно непростой, мягко говоря. А потому будем сейчас его анализировать детальнее. Начало ноября будет несколько напряженным. Вы видите, вот по этим всем красным аспектам это все дело понятно. Особенно в период с 4 по 7 Будет находиться оппозиция от Венеры к Урану, квадрат к Сатурну, когда эмоциональную сферу важно держать под контролем и контролировать свои грустные мысли. У вас эта сфера связана с вашим дружеским окружением, с вашими любовными отношениями. Ну, у вас, как всегда, кипят страсти. Вы знаете... Вообще у меня вот так вот я сейчас просматриваю, учитывая, что еще идет сходящаяся оппозиция к Лилит в седьмом доме, это дом вашего партнерства. Здесь возможны какие-то ситуации, связанные, ну, если не с обманами, то, возможно, это или предательство со стороны вашего партнера, или какие-то разочарования. Ну, что-то может пойти не так, как бы вам хотелось. Что-то такое, на что вы не рассчитывали, может прийти в вашу жизнь со стороны вашего партнера. Кстати, если на этом периоде к вам придут какие-то новые партнеры, то это неблагоприятные тенденции развития в дальнейшем ваших взаимоотношений. Потому что лилит, ну, он, как правило, дает что-то кармическое, какие-то кармические завязки, а все, что кармическое, оно редко бывает счастливым и радостным. Ну, поехали дальше. 9-10 здесь тоже будет интересный аспект. Мне нравится, что от Венеры будет идти тригон точный к Нептуну. Нептун для вас это сфера коротких дорог, путешествий. Поэтому к поездке романтические в том числе в этот период всякие праздники будут проходить крайне удачно. Но нежелательно принимать какие-то важные решения, особенно касающиеся ваших финансов, потому что идет еще негативный аспект от Сатурна, к Сатурну от Меркурия, и Сатурн отвечает за вашу финансовую сферу. У вас здесь прям будет ясно светится картинка о необходимости возможных финансовых расходов в связи с вашими детьми или людьми, которых вы любите. Ну, Может быть, у кого-то это на ваше увлечение. С 12 по 15 будет шикарный период большой удачи, счастья, радости, впечатлений, когда вы можете воплотить в свою жизнь многие свои мечты. Это время, когда вернее с 12 по 15 да я правильно сказала Венера будет образовывать благоприятный аспект к Плутону в вашем доме и плюс еще и к Нептуну вернее к Юпитеру который уже перейдет а нет, он еще будет находиться в вашем третьем ну смотрите, благоприятные встречи знакомства ваши усилия ваше влияние на других людей оно будет иметь положительный эффект можете получить желаемую достаточно простой Простым легким способом. А также 16-17 будет еще два события, когда Меркурий и Венера практически в соединении будут покидать Скорпион и перейдут уже в знак зодиака Стрелец. Стрелец для вас это 12-й дом. Активизируется ваша сфера связана со всем тайным и явным. Вообще, я бы хотела сказать, что э, вот как-то вторая половина этого месяца она у вас больше будет идти вот под лозунгом. Сдаюсь под различными искушениями, хочется каких-то впечатлений получить. У кого-то будут там тайные поездки, кто-то кому-то приезжает в гости для романтических встреч, где-то, возможно, даже там любовные треугольники. Ну, я бы сказала, что любовная сфера будет крайне активной. А вот то, что касается взаимоотношений, ну, не взаимоотношений, а... Обратите внимание на, на своих детей. Тут возможны серьезные финансовые расходы, разочарования. Ну, куда денешься? Может быть, просто приболеют. Ну, по причине того, что нужно будет вложить... Какую-то сумму вовлечения, на которую вы не рассчитывали. Но помните, что любовные самоотношения пока на этом периоде, которые у вас будут, они не имеют никаких серьезных дальних перспектив. Они все короткие. Чувствовать вы себя будете великолепно. Финансовая ваша сфера будет достаточно неплохой, устойчивой. Я бы сказала привычной. Каких-либо кардинальных перемен в карьере пока не видно в этом месяце, будьте осторожны со своим дружеским окружением, возможно какие-то хитерсти, подлоги. Так, 18-19, крайне, крайне внимательны. Так, раз, два, три. Поездки могут пройти неблагоприятно. Какие-то травмы, травматичные, травмоопасные ситуации. еще знаете, что вот, любые контакты с мужчинами, особенно знакомства, ну, крайне неблагоприятны. Прям опасны даже для вас, для вашего здоровья. И любые связи с ними, договоренности в этот период, ну нет. 25-26 можете схватить за хвостик свой шанс удачи Он у вас касается 1, 2, 3, 4 сферы, связанные с домом, с семьей Это будут благоприятные обстоятельства для дома, для семьи Напомню, что 8 ноября будет лунное затмение, которое закроет с собой коридор затмений Ссылочку на него оставлю на этот прогноз, возможно, вы его уже видели, а может быть нет. Это время, когда человек, для человека становится ясным то, что было ранее скрыто. Эмоционально могут быть включены многие люди постарайтесь ну, для вас по моему для козерогов там как раз наоборот могут открыться какие-то благоприятные возможности что что то что-то вы для себя возьмете хорошего полезного именно момент лунного затмения 23 ноября будет новолуние в Стрельце. о нем я расскажу в дополнительном прогнозе чуть позже ну и так подытожу скажу что многие из вас получат в чем-то озарение, получат вдохновение. Но, скорее всего, вот это что-то, это будет что-то скрытое, тайное, это какие-то ваши внутренние резервы. Может кто-то пойти осознанно на э, связи, которые с теми людьми, с которыми вы раньше себе этого позволить не могли. И причем эти связи, они здорово вас порадуют, особенно в материальном смысле. Или же вы их будете рассчитывать, как знаете, как подарок судьбы. Но будете... Этим отношениям, этим связям очень довольны. Ну, для любителей оракула давайте спросим: что же принесет вам месяц ноябрь? 17 гексограмма. Время более подходит для упрощения руководящих позиций, нежели для вербовки сторонников. Будьте верны своим принципам, даже в том случае, если цели ваши изменятся. Преддовольствуйтесь пока малыми победами и успехами, они непременно повлекут за собой более крупные. Плывите по течению, а не против него, и тогда все придет в порядок. Желание ваше исполнится с большой долей вероятности, но будьте готовы к серьезным переменам в жизни. Желаю козерожке, чтобы у вас все в этом месяце сложилось наилучшим образом. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, пишите комментарии. И до встречи в следующих прогнозах.